Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наши программы, мы это интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс, сегодня среда, час нет, 12 часов дня у нас в городе Чикаго, на западном побережье это только 10 часов утра, на восточном уже час дня, а в России в Москве. В частности, уже 8 часов вечера. И сегодня мы беседуем, как всегда по средам, в это время мы беседуем с тарологом современности, руководителем русской школы Таро Сергеем Савченко, таролог более чем с 25-летним стажем. Более, да. 23, Миша. года, да? Хорошо. Почти с 25-летним стажем. Да, ну... Сергей, чего мелочиться там? Вы же понимаете. Да, да, да, как Сумаров говорил. Да. Да, сколько говорит, турков побили? Пиши 100 тысяч, что ты, басурман, жалей. <свят> <свят> да, это правда. Ну, дело-то не в этом, а дело в том, что действительно каждая встреча с Сергеем Савченко э, дает пищу для размышления, надо сказать. вот Недавно прочитал да, да, отзыв. Э, переслал Сергею, Сергей говорит, а где то такое тут написал? А речь шла о великом, я говорю, я отвечаю, ну, великому Великая. то есть это к такому действительно глобальной такой, вот, не знаю, науке, я бы так сказал, тарологии. Сергей, ну, мы с вами поздоровались, да? Нет? Да. Окей. Да. Вы знаете, вот меня все время мучает один, так сказать, вопрос. Смотрите, мы разбираем, ну, я сам, как, скажем так, студент, угу. а, мы начинаем с простого и идем к сложному. И вот, допустим, подход. Разум, подход? конечно, да. Ну, так, в общем-то, и Запад, и Восток так оперируют, на самом деле. А, но меня вот что интересует. То есть мы начали с каких-то отдельных карт, которые отвечают на вопросы. И у меня угу. к вам такой а, вопрос в связи с этим. То есть вот я, допустим, а, хочу... Познакомился с женщиной, да, с девушкой. И, бывает, да, жизнь, бывает случайно, не да. Ну, не в моем, конечно, возрасте, но я перспективный вариант, да. Выбираю. Миша, я вас перебью сразу по да. поводу возраста. Ага. Я еще был совсем молодым, да, начинающим. Да. Мне еще 30 не было. Приходит ко мне дама и говорит: Помогите мне. Ну, я беру карту. Она говорит, Помоги. мне 75. Я говорю, так. Я влюбилась. говорю, упс, то есть... Ну, бывает. бывает? Ему 81. Ну. Он женат. Я не знаю, что мне делать. Uh -huh. У меня челюсть на пол упала. Мне казалось тогда, что в 75 люди уже там, я не знаю какие. Да. Они. Им уже ничего надо, не чувствуют поэтому а, вот а по вечно. поводу возраста 75 это только подготовка вот все а. предыдущие годы это только подготовка была к решающему действию да. поэтому ну я, я вам хочу сказать 75 81 так, разница практически никакая а, вот, да тут смотришь селебретись э, да звезды э, ну mm -hmm. мы же их знаем и российские звезды да там разница там, 35 лет 45 лет разумеется он пел да, ей да. уже 18 не всего 35 Ага, да. Нормально? Ну вот ныне покойный, к сожалению, Михаил Казаков, Он, да и Миронов говорил, я в этом вопросе должен быть, как-то стараюсь быть шире, когда ему задавали да. вопрос, как у него с женщинами а, складываются Хорошо. отношения. Да, но я гипотетический пример привел. И вот я вытягиваю карту, одну карту, и она отвечает, эта карта мне на вопрос. Дальше, у меня есть выбор... вам на вопрос. Окей. Она... Okay. Она да, давайте, по... это... давайте поясните. Я поставлю в другой плоскости. А, то есть, какая-то карта имеет какое-то значение. Да. Это, это истина, да? А, усложняет или облегчает ли ответ на вопрос в гадании? Если мы выбираем одну карту, выбираем 2, 3, 5. Вот вы выбираете всегда пять карт. Правильно? Я выбираю да, это, мне кажется, необходимым и достаточным условием для того, чтобы получить. Это для ответ. вас. Вот, ну, у каждого вот. есть своя техника. Вот объясните, да, это в чем условно. разница. В чем а, разница? Так. Знаете этот старый анекдот? Дедушка, ты надо не был? Ну. Ну что, ну, был или не был? Ну не был. Вот это ответ по одной карте. Джон Прибор? 20. Что 20? А что прибор? То есть. Вот я вынимаю карту, я не понимаю, как ее толковать, потому что я не знаю, она ни с чем не связана. Это все равно как, вот, что а, ты сегодня делал? Бежал. Куда ты бежал? Зачем ты бежал? От кого ты бежал? Какой смысл преследовал? -то? Ты целый день бежал или 10 минут ты пробежал? То есть, что ты вот сказал? Ну, то есть, это ответ ни о чем. Одна карта – это буквально ответ ни о чем. Потому, что из нее... ну Я знаю уникумов, которые, глядя на одну карту, ухитряются написать роман «Война и мир». Причем больше, чем у Льва Толстого. Я так не могу. Мне нужно больше карт, больше слов, чтобы дать ответ. Информация. Да, но вынуть 10 карт – это уже лишнее. Это чересчур, это там много подробностей. много там, Вот пять карт, оптимально 5 карт. Можно три карты попробовать. Три карты, ответ, знаете, такой бедный, без прилагательных, без эпитетов, без метафор, без ничего. Пять карт, как раз хорошо. Сергей, скажите, а да. можно ли и проверяете ли вы себя, допустим? Вы вытянули три карты, ну вот как-то да, вот так вот да, да. у вас такое настроение. Вы вытянули три карты, не знаю почему. Вы вытянули три карты, получили, ну у нас такое было, кстати, а, более того, у нас, у нас с вами было такое вы вытягивали 5 карт и не могли ответить на этот вопрос Тогда вы брали и еще такая, дополнительные да, карты. Брал, да, совершенно верно Бывает такое, не часто, но бывает Да, так а, а, в чем тут дело? И как, допустим, а, это вы Специалист с почти 25-летним стажем Как выяснилось А люди, которые только, вот скажем, начинают Начинающие тарологи, Вот сколько им надо выбирать карт? Вопрос неправильный Неправильный да, вопрос неправильный. А, вот смотрите, это вообще изучение, короче, очень похоже на изучение иностранного языка. Какой у меня словарный запас? То есть у меня пять слов в лексиконе, 10 слов, 500 слов. Я вот тут совершенно случайно, я английский, ну, не знаю его, так мягко говоря, но был тест, и я попробовал на него ответить. Там, предлагали вот около 100 слов, и ты вот... Делаешь пометку, какой, какой ты знаешь, какой ты не знаешь. Оказалось, что я знаю 98 слов. Только mm -hmm. два неизвестных. То есть, ну как, как вот набалтыкался, как-то там нововело. Из 100, 98. Из 100, да, yeah. 98 и 100. Uh -huh. ну, естественно, они там достаточно употребительные были. А, вот Таро, это точно так же. То есть, это может быть на уровне комикса. На уровне текста из букваря, на уровне научной статьи, на, уч... на уровне статьи там, из э, этого популярного журнала какого-то, где картина больше, чем текста. На уровне э, какой-то фундаментальной книги. То есть вопрос, как я, как таролог, могу это прочитать. Какой объем информации я могу из этого извлечь. Какой уровень, какая глубина э, э, этого текста у меня будет. Вот над этим надо работать. То есть с одной картой, там пять карт, три карты – это не принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос, сколько ты можешь из этого извлечь. Вот Я хорошо знаю карты. Я беру пять карт, мне понятно. Но опять, вот я читаю какую-то книгу, мне все понятно в этой книге. Я беру другую книгу, там, начинаю читать, там специальная лексика. Там какие-то вещи, которые я раньше с ними никогда не сталкивался. Причем они написаны не научно популярны для для этих самых для чайников. Там. Нет, она написано для специалистов, для профессионалов. Естественно, что я сходу Сразу ничего не пойму. То есть, мне надо будет посидеть, вникнуть, там, в словарики типа, позаглядывать. Тогда я смогу с этим разобраться. Вот здесь тоже та же самая ситуация. То есть, в зависимости от того, на какую глубину я могу погрузиться, вот этот ответ, сколько информации я могу извлечь оттуда, вот. насколько эта информация будет связана между собой. Потому что я помню очень забавную историю, она меня поразила в свое время, и я ее хорошо запомнил. Мой товарищ решил изучить китайский язык сам. Он купил словарь китайского языка, там еще какую-то книжку. И вот он изучал пару месяцев, я спрашиваю, ну как у тебя успехи? Он говорит, ты знаешь, он говорит, вот я некоторые иероглифы стал уже различать. Но ситуация вот примерно вот такая, вот три слова. Вася есть крокодил. И говорит, попробуй догадаться, то ли Вася ест крокодила, то ли крокодил ест Васю, то ли Вася есть крокодил. То ли крокодила зовут этого Васей. То есть, слова как бы каждое отдельно понятно, а вместе они не стыкуются. Вот когда я беру дополнительные карты, это как раз вот эта ситуация. Это знаете, что наше похоже на пасло, когда ты выкладываешь пасло. И вот ты выложил какой-то кусочек и думаешь, а к чему этот кусочек? Вот там три-четыре пасла соединилось. А это небо или вода, или море. То есть, и то, и то голубое у нас. Да? Вот. а это вообще оказывается гавайка как у меня вот да просто тоже голубое. только не сразу стало это понятно вот на таком уровне поэтому говорить сколько карт нужно для ответа это не так правильно правильно сколько ты можешь извлечь из этих карт ну мне кажется это более более точно я я понял ну хорошо а к примеру вот вы говорите, вы редко пользуетесь дополнительными какими-то картами. Ну, а четвертый понятно. Что вот эти дополнительные карты, они для вас проясняют ситуацию. А если они не проясняют ситуацию, вы берете еще дополнительные карты? Нет. Если э -э, я не увлекаюсь, у меня вот ученик был, он увлекался, он э -э, выкладывал колоды на стол. Я читал про такого таролога Александр Ходоровский, режиссер, там, известный человек. Так он дошел до того, что он три колоды выкладывал на полу, просто целые лабиринты из карт раскладывал, чтобы понять. Он, правда, потом от этого отказался, потому что это путь в никуда. Ты выкладываешь, выкладываешь, выкладываешь, а ничего это не дает тебе, никакой дополнительной информации. Вот. Если я не понимаю ответ, я собираю карты. Раскладываю еще раз. Если еще раз не понимаю, ну, значит я не понимаю. Иногда бывает так, вот ты раз разожил, выпадает какая-то карта, ну вот звезда у нас первая лежит здесь, выпадает звезда. Я, ну, ну ладно, я ее запомнил. Я выкладываю вторую, третью, четвертую. Она в каждом раскладе, в каждом раскладе звезда. Значит, эта карта имеет большое значение для ответа. А какое? Непонятно. И начинаешь сидеть думать, начинаешь там вспоминать эти значения, начинаешь там расслаблять свой разум для того, чтобы подсознание как, каким-то образом подсказало тебе этот, этот ответ, ну, находишь через там, час, через неделю, через день, через какое-то время находит этот ответ, всплывает. Если же у меня ничего в голове не происходит, никакие карты одинаково не выпадают, я тогда прошу переформулировать вопрос. И так часто бывает. А иногда бывает, когда другой человек задает вопрос на ту же тему, и все делается понятно. Я хорошо помню ситуацию. Ко мне пришли две семейные пары, молодые люди, муж, жена, муж, жена. Они хотели открыть магазинчик. Они хотели открыть магазинчик, и они спрашивают, как будет дело. Классический вопрос. Вот есть одно такое дело, вот как оно будет. Да. Я Би Бизнес, да. Идти, не идти и ничего не понимаю, раскладываю еще раз и снова карты не читаются. Вот не читаются, ну хаос и бардак, хаос и бардак. А парни гадали, то есть они активная часть была там. Я говорю, я не знаю, я не знаю, как вам ответить, потому что я ничего не понимаю. Ну и мы сидим уже разговариваем, девушка берет карты, тасует и говорит, а можно я войну? Я говорю, ну конечно можно, да. Они внимает на тот же самый вопрос, и карты читаются, как с листа, совершенно очевидно ответ, ну, там был плохой ответ, что в этом месте бизнеса не будет, надо в другом месте открывать магазин, куда все получится. А это место мертвое, черное, оно просто безнадежное. Вот. Почему? Я не знаю почему. Была ли она больше всех их заинтересована, я тоже этого не знаю. Ну, когда тянули парни, у них не читалось, девушка вынула. Ну, прочиталось, ну все просто совершенно очевидным стало. И такое может быть. Или другой вопрос, или другой человек. У меня родственник гадал, -э, приходит утром. Вот. Я раскладываю, не вижу я. Ну, родственник-то легко такое говорить, потому что они же тебя знают, понимаешь, что ты не будешь там. Ну, вечером приходит, ну посмотри еще раз, такое классное дело. Я посмотрю, говорит, прекрасно, все, все отлично получается. Он говорит, а что изменилось? Вот утром, там вечером, я говорю, время прошло. Вы знаете, как, э, как раствор там цементно застывает, или как пирог, ты там замесил его, а тесто должно подойти. И вот тот момент, когда он задал вопрос, ситуация была неопределенная. Она еще не сформировалась настолько, чтобы можно было дать хоть какой-то ответ. То есть оно могло и получиться, и не получиться. Время прошло, мы... то есть возможно и у него энергетика была такая что у него самого это не мы есть, не знаем было... угу. ситуация была у него башки это было еще где-то это было мы не знаем я не знаю угу. я вижу что вот время прошло мы в другое время погадали я клиенту так говорю когда вот читаю, царю давайте мы сделаем так давайте сегодня не идет у нас сеанс, да значит давайте назначать удобное для вас время Приходите, мы все посмотрим. То есть вот второй сеанс естественно, или за этот не платите, или за тот не будете платить, как вам же Все, они приходят, и, как правило, вот этот второй раз, оно читается уже иначе, легче. Или если муж с женой приходит, я тогда жене говорю, «А давайте вы попробуйте вынуть. Она вынимает, ну, отлично. Сергей, тогда у меня да. такой вопрос Ну вот бывает несколько человек Собираются открыть бизнес Та самая mm -hmm. ситуация, которую вы уже озвучили Правильно? Mm -hmm. И вот эти люди, значит, надо ли Но к вам обращается всего лишь один Вот есть три партнера И mm -hmm. один узнает Двое не верят вообще в это дело К примеру, да? Не верят А один верит Он к вам и обращается поскольку Скажи этому это то самое этим двум партнерам они его на смех подымут мягко говоря uh -huh. вот а поэтому он им ничего не говорит приходит и обращается к вам вы делаете расклад и ничего не видите что делать тогда с точки зрения опять же речь идет о том же о бизнесе к примеру да никак никакой разницы нет ну что вы дать? на бизнес на отношения еще на что не Хорошо. Но ну очень простая схема надо ли то есть ли Второго партнера или третьего или все вместе? Во-первых, я могу и вообще не узнать, что у него есть партнеры. А он вам это говорит? Не вопрос. Ну, такое вот, чтобы оно не читалось, это вообще большая редкость. Это если раз в месяц такое будет, и то это не каждый месяц происходит. Ну вы привели, я просто реагирую на то, что вы рассказали тот случай. Да, да. Когда я скажу вытянул. ему. Mm. Да, я ему просто скажу, что родной карты не читаются. Давай или по другому гадать или в другое время. Или тащить партнера сюда? Нет, это я не буду говорить. Нет? Это а, его проблема. Не а если смысл действительно привести партнера второго там, или третьего? И, ну, объяснить, вот, а что? Ну, хуже-то не будет. но ну, пришел человек. И, а, может ли это изменить какую-то ситуацию в этом плане? Это может изменить ситуацию. Но это не мое решение. Правильно. Все равно. Но как да. вы считаете, с точки зрения поставьте себя просто на сторону э, вашего клиента или этих клиентов. Вот есть три человека, которые хотят сделать вместе бизнес. Ну, вы же понимаете, что чем больше людей... Знаете, мы сейчас обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем крайне редкие гипотетический случай, то Все есть да? это да, это это редко, но ну, я вот сказал раз в месяц, а потом стал вспоминать, а если два-три раза за год такое происходит, uh -huh. то и uh -huh. хорошо. Uh -huh. Потому, что обычно ты просто начинаешь играть вопросом, э, играть ситуациями, по-другому переформатировать вопрос. Причем есть э, хитрые техники раскладывания карты, выбирания карт, которые как раз построены на вот этом деле, когда оно плохо выбирается, плохо читается. Расслабиться, там, мозг успокоить, и все, и оно читается. Uh -huh. И а, в конечном счете ты находишь ответ. А скажите, имеет ли значение, ну, не знаю, для вас или для вообще, для человека, uh -huh. имеет ли значение это мужчина или женщина? Не плевать. Вам да. А ему человек. Может ли измениться ситуация? Муж женой, не к примеру. Знаю. Не знаете. Нет таких случаев, нет каких-то таких. Нет надежной статистики по этому поводу. Нет То есть да. есть единичные какие-то эпизоды, но они на них нельзя построить статистику и сделать какой-то вывод. Понятно. Хорошо. Тогда расскажите нам, как проходит ваша технология гадания, проект века. Переворот 2 Как идет тестирование этого процесса? Тестирование уже закончено Работает прекрасно Теперь мы делаем курс Уже сделаны рисунки к этому курсу Рисунки прекрасные и замечательные Курса еще нету. Курса еще не проводится? Нет, он еще не проводится Но он уже написан К нему сделаны презентации Дата курса определена Только я ее не помню ну не важно, вы мне напишете, а я... Так, я должен напить. Дорогие друзья, русская школа таро под руководством Сергея Савченко, тарологов с практически 25-летним штатом, Сергей на экране, будет и у вас на экране, если вы подпишетесь на наши каналы, проводится набор на курсы. Технология так называется, правильно? технология гадания то там... там там сложное название но 6 раз менялось. А кто его придумывал, прав... вы? нет я придумал курс у нас есть специально обученные люди okay. которые сидят и придумывают, как лучше это все обозвать там будет свою инициация вот это я точно помню uh -huh. как это будет называться но когда-то я придумаю а когда-то они то есть это не ну, некое коллегиальное решение как лучше это сделать как лучше его провести Послушайте, очень хорошее слово. Инициация. Это человек, ну, это... человек, да, он ему посвящение в рыцаре, допустим, ордена какого-то. Это вот примерно то же самое. Да? Очень похоже, да. Это очень да. похоже. Но это э, вообще есть вот популярная тема там, подключение к Регору Таро. Мне это очень не нравится, тема. Я не вижу. В этом никакого... что-то есть. Почему? Нет? Ну, это, правда, вот... что такое эгрегор-таро непонятно, вообще? -то. Да, красивое. Да. Это без... как-то все да. очень расплыщено. Эгрегор красиво, таро красиво. Да. Эгрегор-таро. А, ну, не знаю. А, а здесь а, я учу вас а, входить в специальное состояние. То есть я вам передаю свой опыт, я рассказываю, как это делаю я. Ну, вот классический схема Мункиси, Мункис-2. Обезьянка видит, обезьянка делает. Mm -hmm. а, а, я рассказываю, как делаю я. Вот просто тупой армейский принцип делай как я делай как я просто причем не надо как лучше делай как сказано так. это вот берем ляминевую кружку да кто не хочет таскать люмин будет таскать металл чугуней да. вот. и все и мы с этим делом работаем и а, я учу вас как ходить в это состояние чтобы читать карты как вытаскивать, ну, то есть, все-все-все вам рассказываю. Вы это все пробуете, у вас тут же все начинает получаться, и все хорошо работает. То есть, это называется инициация. но фактически вы сами себя инициируете, вы сами себя приводите в это состояние. Это не так, не так что вот, вот я там вас там подключу, вот Сириус с К Грегору. К Грегору и Грегору, и еще какому-нибудь скоту. У нас есть Грегор, мы к нему вас подключим. Понятно да а сергей скажите да. тогда как вы сами видите разницу в том что было before and after да, это называется до того и то что собирается быть сейчас для студентов но я очень много работаю над тем чтобы превратить таро некую стройную систему это связано и с системой обучения, и с системой знаний, и со структурой, которая там есть. Ну и я думаю, что мне удалось уже сделать достаточно много в этом плане. И сама идея семантического ядра, семантической формулы или прецедентной формулы и этого семантического поля. И структура раскладов, в которой вот мы сейчас очень много с ней работаем, изменяем, ну, ну неважно, короче, работаем <говорит> с этой структурой. И э, система обучения, которая выстраивает систему отношений, систему э, задач и так далее. И, э, ну, то есть, вот это все превращается в некую систему. И вот момент, э, когда… Я просто помню это. Я сам, это очень тяжело мне это давалось. И когда я объяснял ученикам, он говорит, как ты не понимаешь, как вот тут же все видно. А он говорит, а как мне вытянуть карту? Ну вот так. Ну а что тут у тебя, вот так вытянулся. А как мне прочитать эту карту? Ну тут же прям на ней все написано, на этой карте. Я помню, как я мучился им, когда я объяснял. И когда у меня есть сегодня технологии этого объяснения, и когда я вам эту технологию могу дать, но это все равно, как, знаете, вот вас посадить за руль автомобиля вы в жизни никогда не видели, ни, ни на чем никогда не ездили. И сказать, смотри, тут все очень просто. Я помню, как не мой инструктор по вождению это рассказывал. тык тык тык ты посмыкал. А я никогда не сидел за рулем. Говорит, запомнил? Давай. Я говорю, я не запомнил. Как ты не запомнил? Все ж понятно. Я говорю, понятно. Я говорю, вы 30 лет за рулем, а я первый час. Часа еще нету, чтобы я за рулем был. Uh -huh. вот. А второй инструктор у меня был, он был очень спокойный, очень медленный, очень методичный. Смотри, ты-тым, повтори, ты все. теперь вот так, ты-тым, все. Вот это технология, это методика обучения, методика преподавания. Ну, естественно, результаты сравнивать даже бессмысленно, потому что, очевидно, когда ты угадываешь, как тебе это надо делать, и... а знаете же, вот когда ты выучил движение неправильное, чем бы ты ни занимался. Капусту ты режешь, или там танцуешь, или в драке. Выучил неправильное движение, а попробуй теперь переучись. Тело-то помнит. Легче руку отруби, чем переучить человека делать правильное движение. И теперь есть возможность учиться правильно с самого начала. Просто технологично. Ты не просто делаешь действие, ты понимаешь, почему ты так действуешь. К чему это приводит, какой это результат дает как это сделать так, чтобы этот результат получить. То есть, это не просто вот тупое повторение, это понимание смысла. Вы знаете, есть суворовская метода обучения и прусская метода обучения, когда говорят, что солдат, прусы, да, фридрих II, солдат должен бояться палки капралась больше, чем своего врага. И солдаты превращались в роботов, в автоматы, которые просто механически все выполняли. А Суворов говорил, каждый солдат должен понимать свой маневр ты должен понимать, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Вот я этого добился, вот я такую технологию сделал. Ну, конь, ну тут даже говорить не о чем. Все, кто прошел вот это тестирующее обучение, э, они все просто сказали, что результаты не сравнить. Легче, легче, то есть меньше энергии тратится, меньше устаешь, глубже читаешь, точнее читаешь, легче читаешь, ну то есть Просто качество ну, работы повысило. Скажите, но механическое какое-то запоминание все равно надо, да? То есть, вот есть карта, она имеет какое-то значение. Но нет, его нет, как минимум это, надо это, выучить, это, правильно? — Да, это совершенно не отменяет запоминание значения карт. Совершенно не отменяет. То есть, для того, чтобы вы могли что-то сказать, ну, опять, как на том же языке. Вот, э -э, или еще лучше, мне очень нравится, когда начинаю говорить, что не надо учить значение карт, нужно интуитивное, там, интуитивное понимание карт. Я занимался рукопашкой. Я не видел ни одного человека, который медитировал бы, не отрабатывая удары физически, а потом вышел бы куда-нибудь в пивбар и сказал, все панки козлы, и ушел бы на своих ногах с этого пивбара. Не видел я таких людей. Когда ты сделал 10 тысяч ударов, это 10 тысяч ударов. Когда ты 15 упражнений сделал с картами и, и запомнил это значение ты его запомнил она тебя в башке осталось ты его вспомнишь днем и ночью просто а если ты сидел и медитировал ну еще я дальше. я понимаю о чем вы говорите да есть такая методика в общем просто так скажем ну грубо говоря тупое запоминание да а есть, к примеру, сейчас я просто посознаюсь то, что вы рассказывали ваш приятель, который занимался изучением китайского языка. Ну, скажем, вот мой сын, он занимался изучением японского языка. Но у него своя методика, правда, была, это не просто запоминание, ну, неважно, у него была своя методика, и там, кстати, нормальная была методика, чего-то он там, скажем, добился. Но я когда-то читал, что именно вот эти все иероглифы, будь то китайские, будь то японские, Uh, их легче всего запоминать не просто тупо вот это вот все, а mm -hmm. uh, брать их и представлять себе, допустим, домик. Вот домик есть вот с такой крышей, домик есть с прямоугольной крышей, домик есть там как-то со скосом и так далее. Uh, и вот когда это легче просто, ассоциативное мышление это mm -hmm. называется. Вот так вот uh, работает наш, скажем, мозг. Когда мы говорим вот об этом, имеется в виду, uh, да, запоминать безусловно надо, но может быть какие-то образы себе создавать поэтому мы работаем с картами поэтому мы работаем с wait, в которые есть рисунок ага. и мы к этому рисунку привязываем наши значения то есть есть прямая связь между визуальным образом карты визуальным решением этой карты или мы это называем элементом визуального образа и между значениями то есть вот это значение соответствует этому элементу рисунка или общая идея рисунка соответствует этому элементу значения или там еще как там это дело связано и конечно это облегчает запоминание потом ты только на карту глянул ты сразу вспомнил а когда я запомнил эти значения я уже на любую карту смотрю и я могу понять ну, э -э просто. да да как оно там стыкуется mm -hmm. между собой а потом э -э -э уже приходит сюда наверх типа настройки вот это та самая технология которую да, вы, да, вы да, сейчас да. разработали и которую собираетесь обучать а, ну, э, дорогие друзья, наши уважаемые радиослушатели, я, это очень интересная вещь, это очень интересная программа. Я могу только призвать, и у меня, кстати, вот сейчас вот, э, так сказать, возникла мысль такая, э, э, Рита, э, специалист нашего центра, э, Рита Борт, она э, сейчас проводит у нас в центре организует, точнее, вот такую школу Таро на английском языке. У нас там uh -huh. есть американская э, преподавательница. И там несколько человек, которые изучают вот эту как раз так, э, речь идет о колоде Таро. Э, У Таро. Э, yeah. э, да, э, Райдер Уэйт, да. И они сейчас как раз изучают. Я э, предложу ей прийти в следующий наш эфир. Чтобы будет интересно послушать специалиста теперь нового испеченного специалиста в другой системе. Единственное, что там, э, уж не знаю, как и что, я не посещаю эту э, школу, если честно. Но и, единственное, что я знаю, там разбираются карты перевернутые, чего вы не делаете. Вот, Это не принципиально особо. Не, да? не принципиально, да? Не а, принципиально. Ну, мне ближе подход такой, хотя, наверное, а, есть есть э, что-то в этом, почему выпадает карта прямая, почему выпадает карта перевернутая. Сказать, что это не имеет значения, а почему она тогда выпадает. А, то, есть -то наверное... бы я не выпадать? Вот ну, у нас есть такой чудесный товарищ Алистер Кроули, он вообще не рассматривает перевернутые карты. А ну, авторитет. Я понимаю. Еще да. какой, да? Авторитет какой. Кстати, мне очень нравится вот его подход. Ну это там больше мы знаем, кто такой Алистер Кроули. Помимо тарологии да. всего остального, да, это безусловно очень интересно. Хорошо, Сергей, в связи с тем, что у вас уже достаточно поздний час. Uh, наше время, дорогие друзья, из стекла, из uh, и мы uh, благодарим Сергея Савченко за очень интересную Спасибо программу. Вам. Да, ну и мы встретимся, как всегда, в среду в это же время uh, на этой же волне сангеисрадио.доткам сангеисрадио.ком. Вопросы, пожалуйста, задавайте uh, не только то, что вот я могу прочитать на нашем YouTube-канале, или я получаю по e а также в прямом эфире вы можете это сделать, если вы зададите вот скайп «Сангейтс 1.0.8», «Солнечный оборот», на конце буквы «Сангейтс 1.0.8», и любую ситуацию вы можете озвучить, и посмотрим, как Сергей значит, с ней справится. Но то, что он справится, это мы уже знаем, а вот у меня сейчас есть один персональный вопрос вне эфира, а потом посмотрим, как в следующий раз мы, я это озвучу. Это очень интересно, потому что на практике проверяется. Есть же подопытные кролики и так далее. Так, значит, дорогие друзья, на этом мы прощаемся с вами. Спасибо, что вы были вместе с нами. У микрофона был руководитель центра Майкл Мелихов. Всего доброго, до свидания. Ну, а мы на пару минут задержимся с Сергеем. Попробуем. Вот один вопрос я вам хотел бы задать. Хорошо.